Уважаемые коллеги, мы с вами начинаем новую рубрику на нашем канале YouTube. Собственно, задача этой рубрики является разбор наиболее частых и острых углов в виде ваших вопросов, которые мы получаем регулярно. Один из наиболее частых вопросов, которые вы задаете, это вопрос, как покупать квартиры на торгах по банкротству. Приобретаю ли я вместе с этим ипотеку? Как выписывать жильцов, которые там проживают и так далее. В общем, такого рода вопросы наиболее часто звучат от вас. Поэтому я решил, ну, наверное, если не раз и навсегда ответить на эти вопросы, то, по крайней мере, приоткрыть занавесу, чтобы вам было более понятно и прозрачно что это вообще такое с чем-то едят итак поехали прежде чем входить в сделку по покупке той или иной квартиры на торгах по банкротству естественно ее нужно найти до да? сначала мы ее находим и переходим к стадии, на которой мы запрашиваем документы, собираем некую аналитику по поводу вот этого объекта. Итак, первое, на что необходимо обращать внимание, это проверка выписки в едином государственном реестре прав на недвижимость. У нас непосредственно должник является собственником. То есть у нас есть человек, который проходит процедуру банкротства, либо это организация какая-то. И в этой выписке видно, что вот этот непосредственно должник является владельцем вот указанного жилища. В выписке собственно, собственником может быть указан супруг, если имущество является общей совместной собственностью, либо по одной-второй, например, на каждого супруга. Да? Здесь очень важно именно увидеть тот факт, кому принадлежит, как я уже говорил. То есть это может быть два супруга, либо один супруг и так далее. Второе. Необходимо проверить, не является ли квартира совместной собственностью супругов и есть ли совместные обязательства, связанные с этой квартирой обычно на банкротстве продаются ипотечные квартиры это наиболее часто встречающиеся объекты если оба супруга брали ипотеку или один брал а другой является поручителем то в принципе можно брать такой объект спокойно до да? квартиру в таком случае реализует полностью на ком бы не было это право собственности банк забирает свои деньги а остатки от стоимости квартиры делятся между супругами как общая совместная собственность уважаемые коллеги этого не пугайтесь я недавно кстати слышал что какой-то из арбитражных управляющих по телефону начал нашего соратника скажем так ну, мягко уводить в сторону вот такими какими-то бабайками какими-то там байками и так далее ну то есть в этом случае я не рекомендую вестись на поводу у конкурсного управляющего а спокойно делать свое дело зная что делать и как проверять это третьим пунктом мы отмечаем проверку задолженности по коммунальным платежам информация о долгах хранится у конкурсного управляющего то есть он и ею обладает однозначно если у него нет этой информации то он может ее запросить, важно настоять на этом. Ему должны, кстати говоря, предоставлять такую информацию в течение 7 дней. Долги предыдущего собственника по коммунальным услугам на нового собственника не переходят. Однако после покупки могут возникнуть некоторые вопросы с начислением задолженностей. Решать подобные вопросы необходимо, во-первых, с коммунальными службами, либо через суд, то есть в судебном порядке это тоже реализуемо, объясняя, что вы новый собственник и на вас долги не переходят. Все это может занять определенное время. Вам важно учитывать, что подобного рода вопросы, когда вы будете решать уже после, скажем так, после того, как выиграли торги, и квартира вроде как ваша. Ну, то есть вам необходимо в цикл сделки закладывать это время. Иногда это месяц, а то и два. Далее, друзья, новый собственник должен вносить платежи за квартиру и просить четко указывать в квитанции, за какой месяц он платит и что платит именно он. Что именно плательщиком по вот этой квитанции, по коммунальным платежам является новый собственник, то бишь вы. Четвертый алгоритм, который я рекомендую соблюдать, это на нового собственника переходит задолженность по оплате за капитальный ремонт. Важно не путать коммунальные платежи и оплата за капитальный ремонт. Вот эти факторы, они крайне важны и необходимо их учитывать. Необходимо также проверять, есть ли свет, вода, отопление в том или ином помещении. Если нет, то новому собственнику также может понадобиться время и деньги на подключение этих коммунальных услуг. коллеги. Далее, проверяем, сохраняется ли у кого-то из людей, зарегистрированных в квартире, право пользования этим жилищем. Такое возможно по завещательному отказу, по договору о приватизации, а если член семьи отказался от участия в приватизации по решению суда. Далее, друзья, прописка сама по себе прав на жилое помещение не дает. Что такое прописка? Это постоянная регистрация. У нас существует в Российской Федерации две формы такие. Это временная регистрация и постоянная регистрация. Очень важно это понимать. Сама по себе прописка не дает нам прав на жилое помещение. Однако, если люди не хотят выписываться из квартиры самостоятельно, снятие с регистрационного учета происходит на основании решения суда о признании человека, утратившим право пользования данным жилищем. Право пользования бывших членов семьи прекращается на основании пункта 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательно загляните в эту статью, перепроверьте то, что я вам сказал. Ну и восьмой пункт. Если люди не хотят выселяться из жилого помещения, выселять их придется через суд уважаемые коллеги, все это может занять 3-6 месяцев, выселяют и детей, и к великому прискорбию, и инвалидов, и в том числе при отсутствии другого жилья, Если квартира в ипотеке, за исключением случаев, когда у члена семьи либо должника есть право пожизненного пользования данной квартиры. Еще один нюанс, друзья, в следующем видео я обязательно проведу обзор судебной практики на эту тему, дабы подтвердить все, что я сказал, уже действующими и вступившими в силу возможны решениями суда. До встречи на нашем канале. Коллеги, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк обязательно, а также свои вопросы вы сможете написать под комментариями к этому видео, таким образом я смогу на них отвечать, либо кто-то из наших соратников, и наиболее частые и повторяющиеся вопросы мы будем разбирать в формате видео. С вами был Павел Куксенко. Спасибо огромное за внимание. До встречи в новых видео.